Вас приветствует магазин спорта Extreme Vivec. Продолжаем с вами говорить про скейтборды и чешскую фирму Tempush. Перед вами скейтборд. Модель называется Buffy. Этот скейтборд рассчитан для начинающих райдеров. Сделан из ударопрочного полипропилена. Это композитный материал. Он прозрачный. Дека достаточно ровная с одним изгибом для того, чтобы поднимать скейт. Сама дека имеет красивую фактуру, не будет скользить нога. Размер деки 57 на 15 сантиметров. Амортизаторы здесь м -м, сверхпрочные, полиуретановые с жесткостью 93А. Подвеска также прочная, хорошая, 826А. Э Колеса у этого скейта. Размер колес 60-45 с жесткостью 78А. подшипники ABEC 5, что тоже является достаточно крепким, крепким оборудованием для скейтбордов, на которых не только катаются, но и выполняют не очень тяжелые трюки. Обратите внимание на этот скейт. Действительно очень красивый, яркий. В диапазоне подобных скейтбордов он имеет хорошую, достаточно адекватную цену. И здесь есть за что отдать такие деньги. Заходите к нам на сайт, выбирайте скейт, который соответствует вашим целям питания и не забывайте про защиту www.bibike.com.ua.